Всем приветики! Не обращайте на мой голос. Немножко приболела, простыла, но не будем отчаиваться. чаю с лимончиком и все будет прекрасно и даже лучше. Всем прекрасно и отлично провести выходные прям ох, с душой, с любовью прям, чтобы все у вас было хорошо. Спасибо вам огромное за теплые слова и за поддержку. Мне очень приятно. Ну а сейчас как обычно. Анекдотик. Бабка с дедом собирает ягода. Вдруг у деда замаячила. «Баб, быстрей, пока возможность появилась!» Сделали дела. Дед бабки говорит, «Бабка, ты в молодости не такая активная была, бабка. Дык, ты меня на муравьину кучку не кидал. Да смотри, у тебя в молодости потоньше был. Дед, «Дык, он у меня в молодости не складывался».